И накануне геноцида армян в Сунгаите этапа пришли определенные, как раз в том, что телеграммы есть, факсимильные съемки, есть у нас в Академии наук, это есть. Что присылали, значит, родственники их не из Сунгаита и так далее, накануне, а за, накануне Сунгаитской резни. Значит, чтобы они собрались и уехали из Армении. Пов... Это доказывает, что то, что было в Сунгаите, то есть это не в 87 году было, успокойтесь вы там, турки, а в 88 году, накануне, 26 февраля, последние там эшелонными погонами, поездами уехали ваши турки оттуда, как по приказу одного моллы. Взяли и уехали, заранее будучи предупреждены о том, что будет 27, 28, 29 Сунгаит, ихними были? же земляками и руководством республики, и СССР. Телеграммы сохранились. Телеграммы сохранились. Смотрите, руководство армянское района Кафанского и не только Армянской ССР несколько раз останавливали этих людей. До Сунгаита это было. От мысли уехать оттуда. До, я имею в виду не 1987 год, а за несколько дней до этого. Всего-навсего. Посмотрите, насколько все было просчитано и проготовлено. Настоящая мясорубка. И посмотрите, еще кое-что есть. Значит, говорят, вот они вот так, если бы вот кафанские сказки начинают рассказывать, да, про кафан, что это было заранее, это все не было заранее подготовлено. Сохранились и телеграммы от их родственников и так далее, которые приходили в кафан о том, чтобы собирайтесь и уезжайте в один день оттуда. И так и было. Армянское руководство все сделало, чтобы этого не произошло. Когда я был в Армении, незадолго до этой катастрофы, там есть такой городок Кафан. Милый городок с троллейбусами, с чудесными домами. Армянский городок. И в этом городе, и в окрестностях Кафана тогда жили азербайджанцы, целое поселение азербайджанцев. И уже тогда я понял нарастание каких-то глухих недовольств, противоречий. Армяне роптали на азербайджанцев, винили их в том, что они захватили их земли, что они пользуются их водой. И это кончилось тем, что совершилось изгнание. Было изгнание кафанских азербайджанцев. Армяне сгнали их с своей территории, это был трагический исход. Это была первая такая этническая чистка, когда азербайджанцы, дети. Матери с грудными детьми, старики, мужчины. Они шли через перевалы, через снега, падали, замерзали. Они ушли с этих насиженных земель, своих поселков, своих садов. Ушли в Азербайджан. Поселились там кто как, кто где мог. Некоторые из них поселились в Сумгаите. А Сумгаит был городом... Лимитчиков, городом отчаянных людей, городом, в, которых, в котором на этой химии сумгаицкой расцветал криминал. И туда, в это скопище людей, пришли несчастные изгнальники, которые породили взрыв такой вот национальной ненависти к армянам. И эти сумгаитские волнения, это резня, это избиение сумгаитских армян, эти страшные насилия, когда терзали женщин, когда вешали, когда резали, рубили, когда втыкали колья в животы беременных женщин, это было порождение вот этого изгнания, изгнания этих кафанских азербайджанцев. А потом начались бакинские события. Армяне решили отделиться от Азербайджана, отнять у них эту традиционную азербайджанскую территорию, центром в Степанакерте, и началась чудовищная война. Война, которую Горбачев не остановил. Война, которую, которую он отнесся как к чему-то чуждому центральной власти. Он сказал, что пускай эти противоречия устраняют сами находящиеся в состоянии войны республики и народы. Я приехал в Ереван в период, когда уже по Еревану Копились огромные толпы людей, винили Азербайджан во всех грехах, требовали возмездия, требовали отделения Армении от СССР, потому что СССР не в состоянии решить проблемы Армении.